Привет, я жесткий поцик, Я настолько жесткий, что не брею бороду, потому что она растет. А борода растет, потому что я ее брею. Здрасте. Это у вас ресторан, Тимоти? А, да. Проходите. Я настолько жесткий, что открыл короче... Извините, вы что сказали? А, нет, нет. Проходите. Там астрономическая темнота. Вы ничего не будете увидеть. Там, короче, есть у нас специальные фонарики, только они вам позволят немножко что-то разглядеть. Там пищу, предмету, вашу прекрасную спутницу. А я же надену специальные очки. И все буду увидеть. Проходите. Я настолько жесткий, что открыл ресторан в своем доме. Не спрашивая родителей. Значит, вы можете обращаться ко мне по имени. Дмитрий, Митя. Митяй, жесткий поцик Митрич, Модрич, Митрович, Митрофан, Микеланджело, Миньон, Метеорит, Сяоми, Redmi, 3 Pro, Xiaomi, Redmi 3 Pro, смартфон, телефон, с него можно звонить и отправлять сообщения А что еще нужно? В целом мире, Дмитрий Прот, китайский, но настоящий. Прошу, молодому человеку мы предоставляем блюдо высших обществ с гор Западной, южно восточной Европы. Рука? Да. В то время как прекрасная леди получает яство берегов и побережье прибрежного моря. Вы оставляете нас наедине? Да, только вы вдвоем. Ммм. Так вкусно напоминает, что то вроде Северной Италии. А ты? Ты что ли еще не начала? А -а -а. Ну как нравится? У -у -у. И правда. Твои очертания под этим светилом несколько изменились. Волосы как будто стали короче, а фигура пышнее. Извини. А я как-то изменился? Как тут у вас? Все было, зашибись. Что вы сказали? Я говорю, ждем вас вновь и вновь. А, хорошо. Ну, было уже все видно.